Аквапарк Зурбаган неизвестно зачем берет персональные данные посетителей. Новые хотынки угрожают краснокнижным деревьям на улице Танковой. Убежищами Севастополя никто не хочет заниматься. Эта программа Качаем прессу. Меня зовут Эмиль Валеев. Здравствуйте. Источником Зарева в районе мыса Фиолент, взбудоражившего севастопольцев вечером 28 августа, оказался пожар в заброшенном здании. Подробности возгорания сообщили МЧС России по Севастополю, информацию также подтвердил губернатор города. После сообщения о возгорании на место происшествия выдвинулись три отделения пожарно-спасательных частей. В ходе ликвидации пламени пострадавших и погибших не обнаружилось. Но я знаю, что вам, мои маленькие любители конспирологии, сухие факты не интересны. Если восстановить хронологию событий, как того требует здравый смысл, то можно отметить, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об очередном беспилотнике, сбитом над морем в районе мыса Херсонес, примерно за 40 минут до пожара. Позже сам губернатор связь с битого беспилотника и пожара не подтвердил и даже больше подчеркнул, что возгорание никак не связано с работой ПВО. О причинах в МЧС еще не объявили, так что пока можно только плодить предположение. Верить или нет, конечно, дело каждого. Но лично мне больше нравится другая версия. А соль вот в чем. Заброшенная часть как раз находится на месте нового СИЗО, о планах постройки которого я рассказывал с десяток выпусков назад. Жители Фиолента, очевидно, взбунтовались против такого соседства, чего я искренне не понимаю. Возможно, пожар в части – некий акт устрашения, мол, вот что происходит с незанятой территорией, давайте быстрее все благоустраивать. Ладно, теории оставим любителям, мы здесь в первую очередь для новостей. А хорошие новости в том, что никто не пострадал и даже все соседние участки остались в целости и сохранности. Спасибо севастопольским пожарным. Севастопольский аквапарк «Зурбаган» буквально накрыло волной критики. Негативный отзыв, размещенный на странице одного из самых популярных городских сообществ, за сутки набрал несколько сотен лайков и десятки комментариев возмущенных пользователей. «Хочу предупредить жителей и гостей нашего города. Аквапарк «Зурбаган» – это испытание ваших нервов. На кассе без знала нет, печеньку какую-никакую пронести нельзя, надо только покупать у них». Вход и выход единоразовый, не дай бог ты что-то забыл в машине. Лежаки грязные, не все, конечно, но достаточная масса. Еще и собирают копии документов, непонятно для каких целей. Пожаловался один из клиентов в группе «Черный список Севастополь». На официальном сайте аквапарка указано, что жители полуострова могут получить скидку на посещение аквапарка по предъявлению в кассу ксерокопии паспорта с постоянной регистрацией в городе Севастополе и других городах полуострова Крым от 14 лет, а также ксерокопии свидетельства о рождении для детей до 14 лет. Как видно, о том, чтобы подарить ксерокопию своего документа аквапарку, речи не идет. Но что на деле? Многие посетители отмечают, что просто показать ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении недостаточно. Ее обязательно оставить. А несогласных с такими правилами просто не пускают на территорию. При этом никакого письменного согласия на обработку персональных данных руководство аквапарка не берет. Во-первых, в принципе непонятно, для чего аквапарку изымать копии документов. Они ведут подсчет посетителей с крымской пропиской или же используют их для иных целей. Во-вторых, почему об этом не предупреждают заранее? Ведь согласитесь, для многих людей это может стать проблемой. Терять посетителей на кассе – странный метод ведения бизнеса. В-третьих, если уж приняли решение забирать копии, то почему не делают это с письменного согласия посетителей? Это же их самих, в случае чего, убережет от проблем с законодательством. Кстати, о законодательстве. По словам юрисконсульта Службы по защите прав потребителей в Севастополе Артура Бадалова, в вопросе передачи персональных данных важную роль играет как раз письменное согласие. Иные ситуации можно рассматривать как нарушение закона Российской Федерации. Вопросов в этой ситуации гораздо больше, чем ответов. Зачем? С какой целью? Куда они эти копии потом девают? Мне вот интересно узнать. У меня у одного паранойя по поводу своих личных данных. Пишите в комментариях, оставили бы вы копию паспорта в аквапарке. А вообще жалоб по поводу качества предоставляемых услуг уже вагоны и маленькая тележка. И даже скидки не спасают ситуацию. Если бы в нашей стране работал институт репутации, кое-кто, по моему мнению, уже давно бы закрылся. Так что советую вам, уважаемые зрители, хорошенько подумать, где провести последние теплые деньки этого сезона. Участок в районе Севастопольской улицы Танкистов по решению Нахимовского районного суда был передан частному лицу, что крайне возмутило местных жителей. Еще бы. В заключении Департамента природных ресурсов говорится, что на этом участке растут краснокнижные сосны – Паласа и сосна пещунская. Но после принятого судом решения их будущее вызывает у людей сомнения. Но давайте по порядку. Сначала Департамент по имущественным и земельным отношениям принял решение не в пользу частного владельца. Затем против высказывался и Департамент архитектуры и строительства. Однако Нахимовский районный суд по непонятным причинам принял в сторону этого самого лица. Хотя, по мнению суда, решение вполне логично. Частное лицо ведь относится к категории граждан-люготников. Поэтому в срочном порядке необходимо обязать ДИЗО закадастрировать выбранный гражданином земельный участок для дальнейшей передачи в аренду. Если не щурится, все как бы в порядке. Хороший участок в удачном месте передан ветерану боевых действий за достойную службу на благо Отечества. Почему бы и нет? Но это только если не щурится. На самом деле есть все основания полагать, что ветеран выданной землей пользоваться не будет. Это не первый случай, когда лакомые кусочки, выданные льготником, в итоге распиливают третьи лица. Жители соседних домов рассказывают, что на место уже приезжал некий загадочный господин, совсем не похожий на ветерана. Более того, своих намерений не распилить участок он и не скрывал. Шеф-редактор Первого Севастопольского и депутат Заксобрания Антон Пархоменко вообще предполагает целую схему по теневому распределению земельных участков через подставных ветеранов. Ну и не будем забывать о краснокнижных деревьях на участке. Закон на их стороне. Спасти нельзя рубить. Даже на собственной земле. Однако, как показывает практика, запятая в Севастополе очень часто и без больших угрызений совести перемещается по удобству владельца земли. Жителям соседних домов хочу сказать – отстаивайте свои зеленые зоны. Закон полностью с вами, и если поднять достаточный общественный резонанс, есть реальный шанс остановить уничтожение деревьев. Иначе будет у вас очередной мини-коттеджный поселок под боком. Если вы заметили, я редко использую слово «беспредел» в этой программе. Несмотря на то, что многие события, о которых мы говорим, можно этим звучным словом обозвать, я берегу его именно для таких новостей. Бережно достаю и любуюсь. Вот это настоящий беспредел. Я думаю, будет интересно узнать, для чего же такое большое вступление. Жил-был на зеленом склоне между панорамой и улицей Гоголя маленький киоск с мороженым. И всем он нравился и никому не мешал, но потом вокруг киоска вырос совсем не маленький забор. Жители, конечно, забеспокоились, но рядом с забором восстановили лестницу, и вроде снова все хорошо, и ходить можно. А участок, огражденный забором, вроде арендован для обслуживания киоска. Теперь уже стало ясно, что все это ложь. Киоск скоро снесут, а вместо этого на красивом зеленом холме с видом будет выситься трехэтажный офисный центр. Хочется принести глубочайшие искренние извинения вам, дорогие зрители, я был неправ. Несколько выпусков назад я сказал, похоже, когда у какого-нибудь коммерсанта появляется внушительная сумма денег, он может думать только о том, куда бы еще впихнуть торговый центр. Конечно, это было грубое упущение с моей стороны, ведь севастопольские девелоперы думают еще и о центрах офисных. Шутки шутками, но это и правда самый настоящий беспредел, как по словарю. Ничего не остановит возведение такого нужного объекта. Естественно, ведь по словам арендатора все в рамках закона. Сейчас не докопаться, но обстоятельства оформления участка весьма мутные. Нынешний владелец заверил, трехметрового кольца вокруг здания будет достаточно для работающей над объектом техники. И бульдозеры, и краны не выйдут за пределы забора. Однако то, что забор не сплошной, заставляет тревожиться за густо растущие вокруг участка деревья и кустарники. Севастопольцы в деле войны со строительной техникой уже воробьи стреляны. На ум приходит и новый Херсонес, и десятиэтажка на улице Брестской, кстати говоря, тоже офисный центр. Вот только это не значит, что краны и бульдозеры прямо под окном это комфортно и приятно. Посмотрим, какое развитие получит эта история. Что-то мне подсказывает, что мы еще к ней вернемся. Два поселка городского округа Евпатория на западе Крыма остались без воды из-за крупной аварии на Донузлавском водоводе. В связи с этим на совещании в администрации принято решение ввести режим ЧС. Об этом сообщается в официальных соцсетях ГУП «Вода Крыма». По сообщениям ведомства речь идет о населенных пунктах Новоозерное и Мирный. При этом людям не повезло дважды. Первый прорыв случился еще 29 августа. Сейчас ситуация объявлена чрезвычайной, обеспечен аварийный подвоз воды, а глава администрации Евпатории Александр Лоскутов пообещал, что работать будут без перерывов до полной ликвидации аварии. Остаться без воды – незавидная участь, и новость заставляет задуматься о том, какое огромное влияние водопровод оказывает на нашу повседневную жизнь. В поселках введен режим ЧС, отменили полный день в школах и садиках. Более того, ситуацию взяли на контроль в прокуратуре Республики Крым, по информации которой в поселках, оставшихся без воды, проживает более 9 тысяч человек. В ведомстве пообещали установить причины и условия возникновения аварийной ситуации, а также оценить полноту принятых превентивных мер. Посмотрим, к какому вердикту они придут. И вновь на повестке города Севастополя забота о бомбоубежищах. А точнее, ее полное отсутствие. В ходе аппаратного совещания правительства от 22 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал команду проинспектировать и подготовить подвалы на тот случай, если их придется использовать как временное убежище. А ВОЗ и ныне там. Чтобы не быть голословным, приведу в пример один из домов, номер 28 по улице Хрулева. На примере этой сталинки можно легко понять, в каком состоянии находятся подвалы севастопольских домов и, что самое важное, каково отношение управляющих компаний к своим непосредственным обязанностям. Спойлер – наплевательская. Жильцы дома жалуются, что их бывшее убежище никак нельзя использовать по назначению. В подвале дома прям все включено. Гнилые трубы, сажа на потолке и стенах, грязь и строительный мусор, даже трупы животных. Все ценное вынесли уже много лет назад. Люди перепробовали уже все способы достучаться до управляющих компаний. А в ответ – грубость или игнор. Ну, я и сказала, говорю, мы же давали заявку, когда же будете делать. Тем более, Развожаев дал указание. Ну, сказала, что у меня много таких подвалов, 350 или 60, и я за эти подвалы денег не платил. Я говорю, как, мы же платим деньги. Делится жительница дома. Какая жалость. Деньги исправно уходят, но почему-то не приходят в УК. На самом деле сразу ясно, какой путь борьбы с трудностями избрало руководство компании. Все в традициях. Замести под ковер незаметно и притоптать еще сверху. Так табличку с указателем «Убежище» убрали, а надпись на доме закрасили. Правильно, ведь не нужно следить за тем, чего нет. Все ответственные лица отмалчиваются или отмахиваются от просьбы жильцов дома сделать хоть что-нибудь. Хочется напомнить, что я говорю не об одном конкретном доме. Такая ситуация повсеместна. И дело даже не в самих убежищах, до реального использования которых, я надеюсь, не дойдет. При одном взгляде на подвал этого дома становится некомфортно. А ведь такое в каждом втором жилом здании. Короче говоря... Ничего нового. Пока не прижмет по-настоящему, никто и пальцем не швырнет. Вечером 30 августа на 1992 году ушел из жизни первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, которого с Севастополем в значительной степени связывают события в Форосе в июле 1991, -го, накануне распада Советского Союза. Оказалось, практически полное отсутствие внимания к гавани русских моряков со стороны первого президента СССР можно охарактеризовать как явление временное. Председатель Севастопольского горсовета 1991-1992 годов Иван Ермаков рассказал Форпост, как накануне августовского путча просил у Горбачева солидные деньги на нужды социально-экономического развития Севастополя. Выделить планировалось 20 миллионов советских рублей. Современники развала СССР подтвердят, что город в то время очень нуждался в них. На тот момент это несколько годовых бюджетов Севастополя. Нам нужно было отремонтировать дороги, завершить строительство горбольницы номер 9, закончить строительство молокозавода, нужно было помочь деньгами предприятиям бытового и торгового направления, говорит Ермаков. И вроде бы все почти получилось, но помешал путь. Интересно представить, как бы сложилась судьба Севастополя, если бы руководство с умом распорядилось несколькими годовыми бюджетами. Вот такие вот интересные истории и подробности всплывают даже после 30 лет. И все же история не терпится слагательного наклонения, и нам приходится жить в том отрезке времени, где 20 миллионов город так и не получил. А с вами был Эмиль Валеев в программе «Качаем прессу». До новых встреч!